Если вы очень хотите, но что-то вас э, сдерживает, вы, может быть, меня первый раз видите, или вы не уверены, как это работает, как инструмент нумерология. Вот для вас а мы решили вместе с олесей э, сделать невероятное. На да? самом деле это только для сомневающихся. Если вас устраивает как я доношу информацию как я рассказываю моя энергия мой голос то что я вам уже дала на этом уроке вы можете смело выбирать любой из блоков и прямо сейчас на него регистрироваться если что-то чувствуете что вам еще не хватает есть вариант сегодня попасть на тест драйв по моему курсу денежная матрица что такое тест-драйв у вас есть возможность за вообще символическую плату вообще смешную плату всего лишь 590 рублей попасть на первый урок моего тренинга интенсива денежная матрица на на этом первом уроке который длится два часа я полностью научу вас как рассчитывать денежную матрицу Абсолютно все коды, вы составите свою денежную матрицу, вы рассчитаете под предназначение, реализации судьбы, манифестации. Я расскажу о том, как более глубоко работают да, коды с точки зрения денежной и неденежной энергии. Самое главное, я научу вас сравнивать вашу врожденную денежную матрицу с той, которая есть на сейчас, фактическая денежная матрица. И на первом же этом уроке... Я вам расскажу значение кода манифестации. Это ключевая информация по тренингу ⁇ Денежная матрица ⁇ У вас есть возможность сейчас попасть на тест-драйв, если вы хотите. Если вы не уверены, что хотите, готовы пойти на весь курс.